Позвольте мне немного пафоса. Я хочу сказать, что дорога – это великий, неразгаданный символ России. Мы споем песню «Ночная дорога». Ее музыку написали Виктор Берковский и Сергей Никитин. А слова – Юрию Висбору. И Юрий Висбор в этих словах сумел сказать нечто такое – что до конца понятно только нам с вами, жителям нашей необъятной Родины. Нет прекрасней и мудрее средства тревог, чем ночная песня шит. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, Что болен ранения души. Не верь разлукам, старина, Их круг лишь сон. Ей Богу придут другие времена, Не есть зато ее идут Дороги трудны, но хуже без дорог Будто чья-то сигарета Стоп-сигнал в ночах Кто-то тоже держит путь Незнакомец, незнакомка Здравствуй и прощай можно только фарами мигнуть. Не верь разлукам старина, Их круг лишь сон, И Богу придут другие времена, мой друг ты ведь. Уже без дорог. В два конца идет дорога, но себе не логи. Нам в обратный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище есть у нас враги. Значит, есть, наверное, и друзья. Их друг лишь что. ей Богу придут другие времена. Мой друг, ты Дорогу нет, дороги кончания есть, за тою идом. Я